Половину хотя бы давай режем Так, давай я тебе сначала пласты сделаю Подожди, подожди, не торопись Я тебе сделаю такие пластики Как раз Ломтики Ломтики давай всю изрежем. Ну оставим тебе, вдруг ты захочешь колбаску. Остальные пускай там вылавливают. И вот так берешь два пластика, например, еще их так раз на кубики, не дергайся, так вот раз, раз, потом поворачиваешь и так же как огурец, мелко-мелко, вот так, понял? Нажмешь и немножко отгребешь. Потому вот так. Нажмешь, режешь, Ну я эту зарежу, остальные ты будешь, ладно? У -у -у -у. Давай. Ты сегодня дежурная у меня. Все, поехали. Акупали колбасу. <поткорько> <-у -у. поткорько> так, а я варию картошку. Сейчас у меня закусочка а колбасы. Упал? Допускаю, да, там барсик. Да кусочек съесть. прям. Вот барсик. Прям съесть. вот такой вот. Ничего страшного. Так, значит, говоришь, твоя нога как себя чувствует? Не лучше. Ну что она а, уже прошла. А? Уже прошла. Прошла нога? да. Mm -hmm. Mm -hmm. Как это она быстро так прошла? Можно да, просто и перед... перестал думать о том, что она у меня болит, она у меня пошла? Конечно. Говори, Нет, теперь. я имею в виду не вот это, а вот это. Ну ладно, давай, Ришь. Одна прошла, другая, что ли, завелась? Это мне такого больного тебе придется, правда, в Москву в посылки отправлять. Мне не надо. А что не надо? Ты всегда больных детей в Москву отправлять в посылках. У меня когда-то была девочка, внучатая племянница. Так она только два дня побыла, я болею, я болею, я говорю, все, посылку до свидания. Нет ее теперь, она уехала к маманке. Так что у нас никто не болеет, правда ведь? Мочай, потому что пьем травяной. Так, ну ты хорошо мне помогаешь, вот молодец какой. Теперь... Все ломтики сразу режут Все сразу? Теперь каждый будешь вот так вот на тубик резать Я перерезать. знаю Знай-ка Я знаю, это последняя буква Волховите, чтоб ты знала Я знаю, <с forme> Я знаю. Видишь какой квас? Бум -бум. Ну, квас? Сегодня вот такой квас купили Желтая бочка называется. Что это было? Это что было? Может не поставили на эту тарелочку. Но ну, я поняла. что щелкнуло Тарелочка? Может, может быть. Не, не. Может. вообще-то. А вкусный какой! М -м -м. Просто объедение. Что было Давай я тебе налью. Давай я тебе налью. Ой, какой вкусный, прямо освежающий такой, суперский квас. Давай. Живое воображение два с половиной литра. Сейчас еще сухарики замутю. Ну да. Вкусно. Угу. Ну вот, а ты говоришь не будешь купить. Будешь куда-денься с подводной лодкой. Вот я Можно я тебе помогу? Правда, угу. вот я, почи... вот я Чис... почти чистоперу. Без, без ну холода. оно из пены шикарно, лучше всякой газировки, угу. напиточки наши. А вот золото все положу сам. Хорошо, ты потом еще вот так вот пошинкуй, все подряд вот так вот, как делают ты ты ты ты ты в этих в то показывают, да? Так они шинкуют быстро быстро быстро быстро Вирусе. Так, вас попьешь, сила добавится, будешь дальше шинковать. Это тебе оставить или ну, Безре... оставить для тебя лично? Оставим. Ну хорошо. Оставим для тебя лично. Потом сидим или Кого? куски? Куски-то? Mm -hmm. Так их можно туда сложить. Тут же у нас не и ничего. Все нормально тут. Все это сюда mm -hmm. сложим. Mm -hmm. Кусочки. И Все, осталось нам зелень добавить, посолить Потом, например, и, и или сметанки, или майонезик. Давить? Угу. Я, я немножко взял кукурузную кукурузную кукурузную Ну вот так вот. У тебя так получается не так. Вот так вот надо. Чтобы оно немножко друг, -друг как будто ты миксер. Понимаешь? Вот, вот ты миксер, а ты по кругу. Ну вот ты по кругу, у тебя круг-то не полный получается. Но то да. ничего не выпрыгивает. Борчи. А теперь вот так вот, Потом надо обязательно ну, повар попробовать тоже. Вот тебе еще вот так мешает, чтобы оно хорошо перемешалась не кончиком а ребром ложки так ее держи а что ты ее держишь так ты вот так ее возьми сверху подожди вот так Роба убери руку вот так вот вот так вот возьми ее поверни немножко внутрь мне я так держалась, когда у меня будет 4 года. Так ты держал так, когда ты кушал, а ты же сейчас размешиваешь. Пусть это другие. Так, Ну что, я думаю, что надо попробовать. Когда ты пробуешь повар, если, иди сюда, товарищ повар. Если повар пробует, он берет другую ложку и пробует. И эту ложку потом туда не запихивает. Давай. Как ты попробовал? Другую ложку берешь? Так, быстрее, а то мне сейчас приедет этот. Так, пробуешь? И как? Вкусно. Вкусно? Тебе понравилось? Будешь кушать? Если еще к вас туда нальем, прикинь, как вкусно будет. Не знаю. Ну попробуешь потом, ладно?